тема сегодня «Дух веры». Дух веры. Давайте, если можно, в... <смех> Павел говорит, смотрите, есть плотская жизнь, а есть духовная жизнь. Она в нас. И мы можем по-разному жить, по плоти и по духу. Мы можем по-разному смотреть на плотские вещи и на духовные. И Дух веры, Дух веры, он показывает, кто наш Отец. Он показывает, кто мы, дети Его. Он показывает через Слово Божие, оно рассказывает, что есть Царство Божие. И кто я в этом Царстве Божие. Какие у меня силы, способности, власть, обязанности, призвания. И это все невидимое. И Его можно увидеть только по вере. И единственная дверь – это Христос, Слово Божие. Кто Индия, тот улетит не туда. А кто по Слову Божию пойдет в духовный мир, тот не заблудится и найдет все, что о чем говорит Слово Божие. Поэтому как в этом мире все переменчиво. В этом мире все меняется. Зима, лето, хорошие дни, злые дни, все меняется. Поэтому мы не можем радоваться всегда, если мы смотрим по плоти. Но если имеем дух веры, аминь, и смотрим на все через дух веры, что я семя благословенное. Значит, я семя благословенное, значит, я не проклятое. У меня не может быть минуса. Скажите аминь. аминь. И все, что совершается. Это ко благу. меня поношение, значит двойная честь. Меня достали, Господи, это какая же будет у меня сердечная радость. Аминь. Это если меня что-то украли, это в семь раз умножай. Если где-то что-то споткнулся, не переживай, воздай, слава Богу, Бог воздай себе за саранчу, за черви, что пожрали, за что там еще, саранча, черви и гусеница. гусеница. Все, короче, воздай себе. Поэтому, когда ты смотришь на дух веры, у меня есть список. Он на миллионы, на список, что дьявол не еще отдаст. Это, это сколько в жизни все пришлось пройти, это он воздаст. Слава Богу. Поэтому, когда ты смотришь духом веры на все, я семя благословенное. Давайте скажем, я семя благословенное. Если семя благословенное, значит, у тебя не может быть проклятие. Аминь. Иосифа, чем больше унизили, тем больше высота. Моисеи, чем больше унизили, тем больше высота. Поэтому, да, радуется брать, чем унижением своим. Так, что тут радоваться? Но если ты бык только красный, видишь и прешь, ума нету. Я не бык, я лев, я смотрю на обстановку, что мы с этим будем иметь потом. И я живу это верою. Вера, знаете, сатана всегда, давай бегом в постель. А Бог говорит, подожди. По закону в постель пойдешь, тогда будешь радоваться всю жизнь, а там слезы и горе пойдут. так? Вот давай украдем деньги. Подожди, выучися, подойди на работу, будешь радоваться. Не, давай бегом, давай бегом. Сатана, сюда бегом бегу все, бегом. Вот там дьявол, нас сразу хватит бегом. А Бог говорит, нет, сначала потерпи, поработай, а потом будешь кушать всю жизнь за того, что ты поработаешь. Аминь. Поэтому даже люди в этом мире, которые живут плотской верою, это копия духовной веры, они мудрые. Они сначала терпят, учатся, а потом дипломы имеют. Они сначала что-то делают, они сначала как-то <смех> нормально думают, потом женятся, Они они женятся, потом думают. Они, Но есть люди мудрые. Поэтому вера, она не смотрит на обстоятельства. Она смотрит, что мы имеем с этих обстоятельствами. Как мы решим эти обстоятельства. Поэтому без веры угодить Богу невозможно. Ты плоской, и плоское видишь. Вера, она от слова, ты по слову Божию видишь духовный мир. И духовный мир. И вера – это дверь в духовный мир. Вера – это корневая система. Как ветка вот держится это, корня, и оттуда все питается. Так и вот вера, она питается с неба. И насколько у тебя корневая система мощна, настолько ты мощный и можешь что-то давать, плод давать, и процветать, и расти. А если корень слабенький, то... Ты и это самое, и у тебя и плод слабенький. Поэтому без веры это без Бога. Без веры это гордость. Это я сам как Бог. Этому научил в раю сатана: будешь как Бог без Бога. Это грех. Поэтому жизнь рассчитана так, чтобы мы опирались на возлюбленного. Жизнь любого растения рассчитана на то, что оно будет питаться земли. И мы, жизнь с этого пальца рассчитана, будет питаться от руки. Моя жизнь, наша жизнь рассчитана, что мы будем питаться от Бога, духом веры. А сатана оторвал неверие. Она отрывает. А вы привились себя верою. Поэтому без духа веры, это, без духа веры это грех. Бог противится гордым, который я сам как Бог. А когда мы покоряемся в вере, то через веру смиренным Бог дает благодать. И мне, если вы, я молился этому, и Бог мне сказал, что вот что делать в этом году? Говорит, первое, церковь должна быть накачана верою, так как спортсмен это самое, вот, перед Олимпийскими играми, как воин перед это, перед, перед боем, значит, он проходит полную подготовку. Так, это в вере и в ожидании. В ожидании, потому что ты не знаешь, когда что будет. И вот быть уверен чтобы ты был готовый в любую минуту ну, исполнить то, э, то что, какой вызов будет у тебя, или твое призвание исполнить. И Бог говорит, готовьтесь, но без веры вы ничего не сможете. Вот Дух Святой сошел на всю Вселенную, а 120 человек только они ожидали Духа Святого. Они были в вере. Поэтому они получили. И Бог говорит, вы должны быть в вере. Радет пробуждение. Вот это сейчас в Украине. И вы должны быть в вере, ожидать его. Но как спортсмены настроены. 9 глава с 11 стиха. «И обратил я, и увидел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не в разумных богатствах, и не искусным благорасположение. Ну, казалось бы, ну, ну вот не так, как вот, вот дважды два, четыре, трижды три, девять. Но не так. Вот, оно так, но ну, ну, слушайте, что, что главное? Это все хорошо, но что главное определять? Но время и случай для всех их. Время и случай. Вот ты такой, такой, такой, у тебя все есть. Но время и случай определит, ты получишь то, что хочешь или нет. Ибо человек не знает своего времени. То есть для каждого есть свое время. Скажите, аминь. аминь. Вот как рыба попадается в пагубную сеть, и как птица запутывается в силках, так сыны человеческие улавливаются в бедственное время, когда оно неожиданно приходит на них. Когда приходит неожиданно. Вот сидит человек в засаде и ждет, когда часовой отвернется. Или предременный, чтобы неожиданно на него напасть. Но кто бодрствует так, на того не нападешь. И кто бодрствует, тот не прозевает свое времени. И Библия говорит, бодрствуй, смотрите, чтобы вам не было как в песне песни ножки намазала, ручки намазала, постелька теплая. И когда пришло мое время, а я отягчена была этим, ленью. Говорит, смотрите, пьянство, не отещайтесь. Сегодня пьянство, это интернет. Пьяные люди ходят, ничего. Тут забиты мозги, забиты душа ничего не видеть. Не слышать голоса, ничего не видеть. Все сидят в интернете. Как я вот своим родственникам написал. Говорю, вы сосуды, кружка воды горячей и 10 холодных. Какие вы будете? Сестра одна пишет. Ну, ты прав, ум понимает. Руки по интернету бели, да? Друзья, бодрствуйте, чтобы вы слышали голос Божий. Это объединение. Дудин, там, тебе тяжело... Это, это тяжело бодрствовать, держать дух. То есть держите духовную форму. Потому что время и случай, приведу пару примеров. Вот, например, Руф, она из того колена, Бог сказал, что это дочь Лотова. Они изнасиловали отца и сказали, даже до десятого колена такой страшный грех не принимать их. Но она последовала за своим мужем, хорошая была. Она последовала за своей невесткой. И она сказала, твой Бог, мой Бог, твоя родина моя, все твое, мое. И она была послушна, была хорошая жена, была хорошая невестка. И потом сказала, иди колоски собирай. Это унизительно, она была верно послушала. А там ее заметили, так? А потом говорит, иди, там это, это, у ног обними ноги и, и лежи там это, на поле. Говорит, если сейчас шум поднимется, мне позорище будет, или побит камнями. Это такое, я рискую жизнью. Я иду. И вот она была в том верно, в том верно, в том верно. И она своего случая не прозевала. Если бы она хотя бы раз где-то ковырнула, она прозевала в свой случай. Но, говорит, что определяет Время и случай. И для кого? Много благословений для верных. А когда ты неверный, так? Ты не достоин этого. И вот, если твоя неверность, как Фома, раз пролетел, но Бог помиловал, вот так. все о нем проповедуют, все говорят, Фома, не веришь. Раз, не верю, почему? Пролетел, слава Богу, уже Бог второй раз помиловал, дал ему веру. И вот, смотрите, всему время и случай. Иисус Навин был верный Моисею. Много пророков было, при Иисус навин Моисей был, при Елисеи, при Ильи был Елисей. И помню, как пророка, О, мы знаем Слово, мы знаем Слово. Что ты с этим Словом делаешь? А тот схватился, не отпущу. Да, ставлю, не отпущу, а да, ставь, не отпущу. Но проси уже тогда, что хочешь. И кто? Верный получил. Время и случай. Поэтому очень важно, друзья, не поддаться лени, не поддаться ой дождь, ой то, ой то, не пойду на собрание, не пойду то-то. Друзья, будьте верны. И для этого, для этого нужна вот эта форма такая спортивная, потому что Сатана так придавит. Вот Давида придавил, не пошел на войну, и куда послушал плоти, видишь, что получилось? Блуд, убийство, все пошло потерял жену, детей четверо. Это страшно. И меч не отступит. Вот что такое, когда ты слабый. Поэтому пусть слабый скажет, я сильный. И вот Бог сказал мне, что церковь должна быть накачана как, как спортсмен, как воин. Верою. Чтобы веры, вот дух веры. Чтобы смотрели на все веры. Вот, например, Саул. И все трусятся, Голиаф, так дальше. И приходит Давид. В нем дух веры. Он совсем по-другому смотрит. В того расспросил, того, этого братья, А вот, да знаешь, твой дурной нрав. Ты такой, такой. Иди по себе весь, кто ты такой? Да знаю, папа, а мне тоже говорю, что я не кто, а вы кто-то. Бог посмотрел по-другому, да? Это Саул говорит, да ты не можешь это же. Там да, мне говорили это. Я что будет там? Взять я буду нравиться дело. Давай, я пойду врага поражу. Вот что такое дух веры. Он совсем по-другому смотрит. На обстоятельства. Аминь. Поэтому без веры люди смотрят по, на уровне плоти. Вера, она смотрит, что со мной Бог, кто я, и что мы сейчас будем делать. И вот без веры этой угодить Богу невозможно. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы жизнь Иисуса открылась в теле нашем. Мертвость чего? Что сделал сатана? Оживил тело, я и тело. Что мы, мы послушали дьявола, Слушайте внимательно, какой грех? Пришел кто-то другой и сказал мне что-то, и я послушался. Аминь. И чего я послушался? Оставил духовный мир, который я даже не осознавал, что в нем жил, и взял физический мир. Две вещи я сделал. Послушал кого-то и вместо духа взял плоть. Аминь. Понятно? Кто повторит? А второе? А что надо, а что не надо. Да, вот. Вот такое. Значит, в чем мы каемся? Мы приходим сказать, отрекаемся от дьявола. Иисус будь наш Господь, так? Перестаем слушать Его, а потом слушаемся Бога. Первых, да, вот, ну с чего начинается наше обращение к Богу? С перемены хозяина. Аминь. Иисус, будь моим Господом. А второе, что? Если вы приняли, то умрите, идите в водное крещение примите. Покайтесь и верите в это, И покайтесь и докреститься, так? Умрите для плоти. Понятно? И почитайте себя мертвым. все, Если надо что-то делать, не за плоть хватайтесь, а веру за Бога. Живите верою в духовный мир, а не плотскими вещами. Понятно? Два греха. Кто повторит? Так. И в чем покаяние? Плоть и взять дух, это второй пункт. А первый какой пункт? Во. Понятно. Вот это надо четко понимать. Не просто так делать. А надо так крестить, я говорю, так крестить, а надо крестить. Надо понимать смысл. Меня Все, теперь Иисус мой Господь. И теперь методы. Какие методы? Не плотью, а духом. А дух надо верой. Поэтому до происшествия веры мы были под законом. Закон для плоти, чтобы мы увидели, что мы ее не можем исполнить. Что это греховная жизнь. Понятно? И теперь, чтобы мы умерли в водном крещении, и почитали себя мертвым, и жили под духом. Так, всегда носим теле мертвость Господа Иисуса, чтобы жизнь Иисуса открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, где? где Он внутри меня, чтобы жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Аминь. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, я имею веру, что я умер, почитай себя мертвым, знаешь, что я мертвый. Я имею веру, что у меня Христос, как написано, я веровал, потому и говорил». Аминь. Я верую, потому и говорю. Говорю как Слова Божие. говорю Христом, говорю Духом Божиим, говорю как представитель Царства. Аминь. Говорю слова, которые суть Дух. Вот это. И куда попадают эти слова, они дают питание, дают свет, дают жизнь, дают разум, дают основания, чтобы жили. Аминь. Это наша жизнь. И вот имеет дух веры. Дух веры. Почему? Потому что фу, по плоти я ничего не могу. Ни добро мертвое лежит, ни добро, ни зло не делает. И я умер, ни добра не могу сделать. Дерево добра и зла. И что добро, что зло делать без Бога, это такой же грех. Аминь. Аллилуйя. Имеет дух веры. Вот поэтому нам нужно жить верою. Полностью жить верою. И эти все обстоятельства, смотреть через них через веру. Что я Сын Божий, я семя благословенное, и я со всего собираю урожай. И чем больше утяжения, тем больше высота. Чем больше вораль, тем больше дадут. И потом самое главное, чтобы я стоял в вере. Аминь. Хорошо, еще выразить. И выразить народ мой, так? Слава Богу. И Бог говорит, народ мой ходит голый, без оправдания. Брони праведности, это то, что броня праведности, это 6 глава, то, что я по отношению к врагу, и одежды белые, это праведность, чтобы сидеть за столом перед Богом, иметь доступ к благодати, оправдавшись с верой, иметь доступ к благодати. Потому враг лупит его полезными проблемами всякими семью лупить почему люди ходят без одежды праведности я должен я встал кто встал и сатана сразу говорит, «Плоть, а ты такой такой я стал как сын Божий не я Христос и я в одеждах праведности я однажды на пару случаев так тебе расскажу я это в Сакраменто. один день хожу и смотрю, у меня такой, баба-баба-баба, -ба -ба -ба, как будто у меня хорохам стреляют. как будто я еду в броневике, а у меня пули стреляют целый день такой. Я чуть-чуть как, какая такая, какая-то усталость, не усталость, но какая-то борьба такая. Я думаю, что такое, что ты еду, и у меня стреляет, и у меня стреляют, и у меня стреляют. думаю, что такое. Приходит вечером один пастор. А он перешел из огромной церкви, перешел ко мне. так И сказал им, и давай поститься, давай молиться, знаешь, на мне. И я думаю, они взялись за меня, а я, а мне все равно. Я смотрю, что-то строчит по мне, стреляет, <laughs> что-то вокруг это. А я думаю, что то вокруг меня делается такое. А меня не касается. Понимаете? Пятитысячная церковь молится. Молитвы подняли, все я его не звал но борьба аминь еще один случай расскажу друзья из своей жизни то что я прожил это один был великий служитель так? чудеса знамения исцелять люди падали и у меня такая вера и он сказал господи я беру лотерею я выиграю миллион и не выиграл он так разозлился на Бога, его переклинул в другую сторону, так? И он так на Бога, выйдем мы поговорим, что, слушай, все понесло. И в другую сторону, и он так обозлился, так? И он, ну, короче, такой наш, там у него была такая, короче, шайка-лейка, ну, как шайка-лейка, не знаю, как это сказать, слов не подходит, слов таких нету, что, вот, ну, верующие, так, но он их, короче, попал вот этот дух, и, слушай, что они творили? Не могу рассказать, что они творили, но это говорю, я расскажу за пару смертей. Вот одного из постареемое отца. Она потом перешла. Э, ну, короче, в, в, здесь ее помазали, в Киеве. Ну, короче, они брали так. Вот что-то им не понравилось, он сказал против них. Они все, заказывает смерть. Читает псалом Давида, чтобы там какой-то там был, какой-то забыл этот псалом. Самый страшный так чтобы там врагам такое так, так, так, дальше, читает, наливает чашку вина, это вина, э, в такую чашу, берут это, читают этот псалом, заказывают смерть, аминь, это потом выпивает эту всю эту чашу, и кричать аминь, аминь, а потом выходит, разбивает эту чашу. И он разбился в аварии, как заказали, так и все. Другую смерть я забыл, но третью что-то вспомнил, один епископ, кажется, с Воронежа пришел, и они встречали, что, что такая жена-то толстая при мне? Бог даст тебе другую. Сказал, и та умерла, а он женился на другую. Слушайте, это третье я забыл. Ну, короче, я много, я мне противно это забывать. И, короче, и я, и двое людей пришло ко мне в церковь. Трое. Он как разозлился, это то-то, то-то. И я когда вскрыл, когда ему а, четверо, кажется, людей. И, короче... Он там ударил одного дедушку, глаза слепнул. Я там взял и в газете написал, подписку дал, что если суды будут на мне. И разоблачил это дело, как мне ему зарплату отдавали. И он имена поперименовал чтобы имя новое дать. Там, ты должен перец подарить, и ресторан, там, в горах погулять. И дает тебе новое имя. Знаешь, как это? Как... Ну, короче, там была такая секта. И я разоблачил это и сказал, что в полицию. Пойду, написал статью. Короче, он, чтобы в полицию не удрал. Флориду. А на меня двух бандитов прислали, чтобы убили. Короче, мне Бог предупредил за убийство, за все. Но представьте, что они уже творили, если они что-то там не так, что-то сказали, они насмерть, так? А что они творили, что пришлось удрать аж Флориду? Что они на меня творили? Бандитов прислали, Бог мне показал. Второму показал. Третьему, что два человека ходят, и они приходили убить меня. Слушайте, праведность Иисуса меня защитила. Я когда по плоти вот так, раз, а мы не трусят это. Я раз на Голгофу, как Петр, стою на воде. Это реально. -то. Мне Бог показал, что два человека. Это, другой приходит женщина, говорит, вижу видение. Двое такая с ножами. Третий говорит, вижу о вас. Говорит, приходит, все говорят, что меня убьют. так, А я знаю, в чем дело. И Бог меня спас. И они приходили, даже братья говорят, мы давай будем тебя охранять. Приходили в церковь. И Бог спас. Не соверш... это, и я воздаю славу Иисусу. Я что, друзья, свидетельствую, что броня работает. Аминь. И там, где только мы маху даем, тогда приходят какие-то проблемы. А где мы стоим в вере, ничего нас не возьмет. Ни печка, ни львы, ни убийство, ни смерть, ни колдовство, ничего. Друзья, мы должны иметь дух веры. Не просто быть верующим, а в Библии говорит, верили вы. Наши верующие приехали в Африку, там, о, проповедуйте Иван, а там колдуны. Связали, скрутили, чтобы там отмаливали. Не могли постараться отмолить назад. Должно, он говорит, приходите в Африку, а должна быть агрессивная вера. То есть, которая наступает, которая делает, которая действует. Аминь. А такие там это не проходит медуза. Ты должен быть вот такой. И вот мы, мы, когда мы хотим дело делать, мы должны не силу не войска а духов, мы должны быть в вере, как Петр на воде, чтобы сила нас держала, Аминь. чтобы пули отскакивали, чтобы проклятия не брали. Я через это все, ну, все все прошел. И я благодарю Бога, и болезни все прошло. Слава Богу. И я вижу, что работает вера. Аминь. Но без веры, вот так это, вот, и грешки. Всякие какие-то. Вот я не послушал, ну как. Я вам рассказывал, как ковид я попался. Война говорит, хватит с интернетом. Хватит с интернетом. Сколько ты перца кушаешь? Сколько ты соли кушаешь? Ты чуть-чуть. А что если соль, то перец, ну, один кушаешь. Что будет? Ну, плохо будет. Ну, вот интернет. Ну, все уже за войну. Что, что тебе там не подняли? А ну что хочется, знаете. Что ж там, как там стрельнули, как там бахнули. Все. И все. И вот тебе, вот тебе это сам наелся. Пришел ковид. Я ночь стоял, я уже много рассказывал, и Бог мне за ночь исцелил. Слава Богу. Но эта схватка была смертельна. Это я как вспомнил того епископа. Похоронили того, похоронили. Я говорю, нет, дьявол, ты меня не возьмешь. До утра стоял. И победа. Не надо места для дьявола. Я не стыжусь. Говорит эти вещи, потому что Бог один праведный. И только в нем мы безопасны. Аминь. Слава Богу. Итак, мера веры – это мера нашего питания. Вера – это корневая система. Это корневая система. Мы Сколько мы впились, а вера – это деньги, которые ходят между нами и землей. Все возможно верующему. Все. И все возможно мамоне, богатому. Что ты хочешь? Поэтому люди, мира, сего бегают за деньгами. А Бог говорит, а вы бегаете за верою чтобы вас вера и действовала любовью. Вот это самое главное. А без веры – это гордость. И Бог говорит, покоритесь верою. Но давайте же, как жить верою. Вот возьму, вот рисуйте, я сюда Бог говорит, рису людям картину, чтобы они видели это. Вот веры, давайте возьмем, люди живут в Египте. Ну, понятно, вот здесь колодец, так, Здесь речка покупаться, там магазин, там базар, там работа, там мое жилье, там вражево, там что-то еще, там аптека какая-то. Мы все знаем, что надо, я знаю, обращаться. Аминь. А вышли в пустыню. Доктора нет, аптеки нет, воды нет, кушать нету, ничего нету. Магазина купить одежды нету, обуви нету. А что делать? Что делать? Магазина нет, а что же одежда? Через веру одежда не вечала Аминь. Докторов нет, аптеки нету. нога не пухла, и ни в одном колене не было боясь, болящего. Аминь. Вода, скалы. А что будем кушать? Завтра Бог даст манную. И Бог говорит, я вывел вас в пустыню, чтобы научить вас другой жизни, что не хлебом одним будет жить человек, не магазинами, не чем-то, карманами в полный денег, а магазинам нет, воды нет, нечего купить. А чем? Словом Господнем. Что слово, оно становится, когда ты это слово возделываешь, от него корни появляются. И оно становится дверью. Вот возделываешь помидорчики, они становятся всем дверью. И ты кушаешь помидорчики, и живешь. Возделаешь яблони, они там что-то, они становятся дверью, и земли дают тебе питание. Итак, любое семя – это дверь земли, питание плоти. Любое слово это дверь с неба питать нашу дух, и душу, и тело. Понятно? Поэтому, как мы возделаем эти семена и верою возделаем, и, и Бог питает нас. Плоть, так и мы должны возделывать духовные семена, и через них, чтобы вот стоять в не просто я знаю, а вересное, чтобы это у меня работало. Вот знания не помогли тебе, а помогла вера, Слово, сердце от меня. Вот как работает вера? Когда ты говорил, мне очень хороший пример, что такое вера? Сначала вера Бог есть любовь, а любовь всему верит. Любовь это вера это часть любви. Ну, составная любви, любовь всему веры. Так написано. Это. И когда Бог, если любовь, Он сказал, да будет солнце, да будет луна, да будет то, и Он верил, что будет по Ему словам. И по вере так совершалось. Это такой принцип. Но когда Он поставил человека, человека над землей, так, то теперь у него вера есть, но он уже не может действовать. А он уже человек должен действовать. Что вы свяжете, что вы развяжете, что все, вы владеете, А что работает, а что он хочет, он содействует. Знаешь, вот так. Василий, посмейся. Он содействует. А он не может, Василий а он вера Давай, скорее, вера содействует. Она кому содействует? Тебе, содействующий Петру, говорит, содействовал и мне. То. то есть она садится, вот скажи, скажи, скажи, Например, сердце, дух приходит в сердце, сердце мое от тебя говорит, и я говорю, говорю, ха-ха, сатана, плевала на тебя. Это, извини, Господи, я куда культурник, я смеюсь над тобою. Это, слава Богу, я славлю Бога. И он совершил это дело, исповедовал, что я здоров, и все. И он посеял семья. А кто возвращающий Бог? Надо держать эту картину веры. И вот Бог... Самое главное, друзья, то, что я в прошлый раз говорил, прошлый раз говорил, что вот в разуме есть что-то. Возьми это. Вот в разум это полка. Это складова. Хорошо. Но там картошка не растет. И семя тоже нету Надо взять, посеять. А сеять, духовное семя, надо сердце сеять. И потом бери что-то в сердце, так, и схвати в сердце. А потом сердце, не с разума, а сердце возьми слово, сердце растворив, слава Бога, благодарив, чтобы он растворил. А потом из сердца увидеть, что вот это семя, так, оно, это картина будущего. И начиная славить Бога, а что ты можешь сделать? Ты можешь забеременеть, а, дальше Бог, ты можешь посеять, дальше Бог. Это все. Но когда ты посеял, дальше ты славишь того... Просишь дождей, просишь, поспеши, Господи, сколько мы этой жизни очень нужно, поспеши. И ты славишь Бога, и Бог, ты славишь Бога, ты славишь Бога с дерзновением, с верой. Почему? Потому что у тебя есть семья. Когда ты знание, это романе, что бесполезно. Когда ты в сердце принял, говорю, Господи, смотри, семя в сердце, это все, что я могу сделать. Я храню это слово в сердце, и я славлю Тебя все еще полива ничто ты возвращающий, и я славлю и благодарю до тех пор пока это слово не проявится в плоти плодом то ли машина появится то ли работа то ли жена то ли муж то ли здоровье пока не появится ты должен вот получить получил это сердце в сердце а мы потом славлю бога или не пью и славлю бога благодарю бога это пока не появится и вот что такое вера я беру какое-то слово, растворяю ее в сердце, так? Это в сердце. И не, не с разума, а с сердца. А разумом направляю свой взор на Бога, и потом взор на сердце, направлен на Бога, и говорю, Господи, смотри, один глаз на сердце, другой на Бога. Говорю, Господи, смотри, я поверил. Я смотрю, я не смотрю, я ношу мысль. Я ношу мысль в сердце, я ношу семья. И я доверяю, что я не останусь в этой среде. И благодарю, и храни это слово. И благодарю, и слава Богу. И вот вера, это уверенность невидима. А почему уверенность невидима? Потому что у меня есть семья. Аминь. И дальше осуществление ожидаемое. Смотрите, вот именно вот вера, она приводит, она содействует. Она действует в Бога. Она содействует. И когда я принял веру, я начинаю действовать по вере в Бога. По вере. Вот давайте, давайте такой картин, опять картины. Как она работает, вера? Ну, живая вера. Вот бывает что-нибудь, думаешь, проблема, ты сидишь и думаешь. А куда ты? Не знаешь, как решить проблему. Вот думаю, как то, то, то, ну вот попался. Ну, как же решить проблему? И потом раз, мысля такая. А в этой моей подружке, папа, там работает. И как только у меня появилась мысль. Появилась вера, знаете? Вдруг, это самое, мои ноги встали, руки за телефон, давдок, давай искать телефон, дали, дали, дали". и пошли действия. Почему? Мысль появилась. Как только что-то случилось, чуть-чуть беременны не понимают, не бывает, да, пошли действия. <с Ranger> и тошнота, и это самое, и все, и пошли действия. Все, пошло действие. Как только посеяли что-то, пошло действие. Как только рыбка хватанул, семя, пошло действие. Слушайте, как там, где есть семя живое, попадает в среду, там действия. И как только у тебя вера пришла в сердце, жена не жена, действие. Я вспомнил, как ты рассказывал, а я тоже однажды короче, ночью просыпаюсь, от того, что я стою на кровати, не помню, короче, кричу на кровати: «Сатана! Это моя земля, это мое здоровье, это моя жизнь. Бог мне дал. Вот написано. Библия говорит, вот написано. «А ты никто, ничто!» Кричу на всю хату, так? Она спит рядышком. «А ты никто, ничто!» «Покажи, — рысит, — это квитанция. Хоть на одну, хоть на один цент, это в Америке было. Хоть на один цент, покажи, где-то купю, продажу или что-то, дарственную, покажи!» «Ничего у тебя нету! У меня все права!» «Ты никто!» это, это, А потом смотрю я, оружие на спит, Это действие, когда Бог что-то делает. то жена твоя, наверное, слышала, моя не слышала. Короче, вот такое было пророческое действие ночью. Слава Богу! Все права, друзья, за нами. Аллилуйя! Аллилуйя! Итак, два образа жизни. Один, это ты, видим жил в Египте, в мире, а ты приходишь в духовный мир, где, где, это, где ничего нету по видимому. Ну, видимо. И ты, пусто, пустота. И здесь вера. И когда, ты, и когда ты попадаешь в такие обстоятельства, то радуйся великой радостью. Почему? Значит, ты выросла. Перед этим экзаменом тебе был целый семестр, учили веровать. И ты сильная, соверши чудо духом веры, что пустыня расцветет. Из невидимого появится видимое. И я в этих обстоятельствах не умру. Но в долине скорби и смертной тени откроется для меня источник. Аминь. И не только я, а вся долина покроется благословением. И я пройду на сион с этой обстоятельства и скажу, жив Господь. Это для славы Божьей. Аминь. И когда ты имеешь дух веры, то ты живешь ты живешь не в сфере видимого, а живешь в сфере невидимого. Аминь. И вера, она знает, кто твой отец. И кто я в семени, такой же, с такими же качествами, с такими же способностями. Все его мое, он голова, и тело. Все разделено пополам. Аминь. Слава, слава Богу. Аминь. И поэтому имея тот же дух веры, тот же, имея тот же дух веры, Аллилуйя, мы смотрим на все совсем по-другому через Слово Божье, через Слово Божье, Аллилуйя. Поэтому, друзья, ну, очень важно, чтобы мы не только, чтобы мы не только э, это тишину сделали, не только это иззнали а учились тренировать свой дух и мышление. Ибо кого, каков человек в мыслях, в таком и он. Где он в мыслях? Там и он. Что он делает в мыслях? Там и он. Мы будем рассуждать, как работает духовный мир, но я сегодня хотел бы, чтобы мы, но вот главное то, что уразумели, что нам нужно жить верою жить верой. Что ты? Давайте еще раз. Опять же, друзья, тренируйте свое мышление, тренируйте свой дух. Как человек Петр одно мышление шел по воде, другое мышление под воду пошел. Почему? Не грех, а мышление. Давайте скажем мышление. Вот мышле, как ты в мыслях, в таком состоянии твой дух. Вот смотрите, твой дух это земля. Посеяли тюльпан. Что, с этого, что это семя тюльпана сделает? Она с этой земли сделает тюльпан. Посеяли нарцисс, в следующий горшок. Что с этой земли сделает это семя? Сделает нарцисс. Аминь. Посеяли это самое это в сердце, что в я саранча. Что, с дух, что в дух превратился? В саранчу посеяны всеми, что я, я с колена Иудина, он колен, с колен, лев с колена Иудина, и я с того же колена. Что твой дух превратился? Во льва. Но очень важно, когда ты посмотрел в зеркало, что ты лев, так? Развернулся. А это самое, что-то на тебя прет, ты, ты должен, как написано в зеркало, это слово ты, ты отвернулся, не должен превратиться в того же, а быть чем львом в духе. И держать это, говорить, я помог мужественно, стверд, ствердо стой. И когда ты мужественно стоишь, тогда будут враги под ноги падать. И для этого нужно тренировать мышление и дух. Опять, повторяю еще раз, будьте, друзья, этот год мы входим в взрослую жизнь. Я проповедую те же вещи, так? Но смотрите, есть вещи, когда студентам преподают теорию, так? Вот моя внучка сдала Настя на права. Нет, теорию, так? А я и учил ездить надо знать на практику Водить это а теперь как поставить свой дух правильно Повторяю еще раз наш дух это духовная земля как горщик вот один горщик так возьмем что-нибудь это знаете, все месте так это все вместе Но возьмем например посеем. вот в горщик посеяли что-то какое семья какое семья в то и превратится земля. Семя, ноль, там грамма, так? И вдруг вырастает килограмм помидор. Эта земля превратилась в помидоры. Что превращает землю в помидоры? Семя. Аминь. Дальше. Я посеял семя в дух. Слово «в дух». И я принял, и я должен, какой я принял, мы же пишем, посели что-то, помидоры, табличку ставим. То-то так, так же. и потом верим, что это семья превратит землю в помидоры. И когда Авраам принял семя, что он это отец народов, кем он табличка написано? Отец народов. И держит эту картину до тех пор, в сердце принял и благодарит и славит до тех пор, пока отец эту землю духовного мира не превратит, я в духе держу это семья, пока это семья не станет плотью. Из невидимой земли превратится помидор, из невидимой земли превратится огурец, из невидимой земли что там мандарины появится. Так и из меня, из невидимого семени появится Исаак. И я буду действовать, я буду с этим словом действовать, буду стоять, верить, не пускать это слово, стоять в вере. И каком я в семени, какой у меня семя. В то и превратиться, я превращусь. Моя жизнь превратится. Будете кушать медицину? Будете медиками. Будете кушать музыку? Будете музыкантами? Будете кушать интернет? Будете с вами то, что в интернете. Будете кушать? Слово Божие. Как Бог говорит, будешь вот так со мной общаться? Будем работать с тобой. то По интернету будешь смотреть, что мы с тобой сделали. Вот так, выбирай. Или будешь смотреть, что враг делает, или другие делает. У нас, друзья, другая жизнь. Аминь. Каков человек в мыслях, такой он. Какие семена? земле, такая земля. Или терновник, или то-то. И говорят, вместо терновника будет кипарис. вместо крапивы – мир. Другие семя превратят нас. Но что пока семени, семена плоды не приносят. Давайте скажем, семена плоды не приносят. А что? Деревья, растения приносят плоды. Значит, пока семени Авраама, честного народов не пройдет обмоложение, и не, я ребенок, так? Нужна вера. А в это время я должен стоять, держать картину, как фотографии раньше делали. Картину, пока не появится что-то там. Так, так и вот мы держим эту картину, пока из семени не произрастет плод, не вырастет растение. Вот здесь нужен дух веры. И кто не имеет веры в Слово Божие и не умеет семени возвращать плод, тут в Царстве Божьей ничего не получится. Это люди, которые вот миллионы просят, дай, дай, дай. А кто решал вопросы? Семя Моисея, которое выросло в дерево и которое приносит плод. От семя яблони что дает? Яблоко. Семя огурца? Огурцы. А семя, которое Слово Божие, что рождает? Слово. Что Моисей принял? Слово. У него призвание было освобождать Израиля. Но это слово было слово было духовное, а кулаки плотские. Поэтому в пустыне росло это слово, призвание. Он не сдался. И выросло. И это слово, мое слово выросло, стало дерево, называется Слово. И какое это дерево приносит плоды? Слово. Мошки пошли, лягушки пошли. Манна завтра будет. И это слово рождало Слово. И вот Христос это Слово, которое рождало слова. И сам Христос – это в Боге, в Недреб, Слово, которое рождал в словах. И вы, Слова, Христос в вас, видите в себе Христа, ходите, я буду дальше рисовать картины, чтобы то, что мы знали, стояли в том. верующие, вы вере или нет? Петр, ты верующий, что ты не веришь? Что ты усомнился? Второй образ принял. А раз принял второй образ, значит, ты, твой дух превратился в другого. В этом, в этом земле ты посеешь, долго надо возвращать плод там. Это, а в духовном мире ты в одно мгновение, может быть, хлеб, в другом мгновение вода, а в третьем мгновение тот. Ты в вот это мгновение, я Христос, иду по воде, а тут то мгновение, я Петр пошел на дно. То есть, это, твой дух может в мгновение быть кем хочешь. Поэтому твое мышление, оно превращает твой дух в тот образ, который есть Слово. Поэтому Бог говорит, вот мой завет, хотите чтобы, ну, хотите, чтобы у вас были помидоры, огурцы и так дальше, так? Я даю вам семена, и когда эти семена будете сеять, будут плоды. А хотите, хотите чтобы у вас были духовные все благословения, которые я вас благословили в духовном мире? Хотите? Значит, я вам сейте, что вы, сейте духовные семена в сердце. Храните в сердце, носите, записывайте. Тетрадь Бог говорит, запиши это видение, что ты видишь. Что это семя, ты в этом семя не видишь плод. Ты в этом Слове видишь сына. Ты в этом Слове видишь Исофат победу. Запиши его. Есть некоторые вещи сразу там решаются, а некоторые вещи долго надо ждать. Поэтому говорит, запиши это видение, оно сбудется в свое время. Но чтобы тебе помнить, поливать, не забыть, держать картину, запиши его. И поливай, и в сердце осуществляет. Все, начинай действовать. Если ты поступила в институт, все, начинай, это, начинай, все, начинай снимать квартиру, начинай там это самое думать, где я, кушать, где что там делать, как, все, начинай уже все, крутиться совсем по-другому. Тут оставляю все, переезжаю, это, все, тут у тебя другая жизнь. Предложили замуж, все, ищу платья, еще ищу то-то, то. Когда у тебя есть семьи, ты начинаешь действовать. Так или нет? Пришла мысль, ты начинаешь звонить, действовать. И вот когда есть семья, нужно действовать согласно этому слову. Аминь. И не останешься в стадии. Исафа, ты что-то, что у тебя за праздник такой тогда? Так Идем с врагами воевать. О, как это тут ненормальный? У меня есть семья в сердце, и я славлю того, который принесет мне плод. Аминь. Поэтому. Хорошо, время мое ушло, так? Это я, мы продолжим эту тему. Вам нравится эта тема? Все, поэтому я еще за Моисеевичу скажу. Дети они говорят, да! И вот она говорит, а! Это. И приходит птичка взрослая. На тебе, чержок. Аллилуйя, все. Потом, а -а! В -в -в Воды нету, это самое. Опа, на тебе. А, -а, -а, а! Море. оп, надо. Крик. Вера есть, но эта вера ничего не может делать. Потому что она росточек маленький. Семена и росточки плода не приносят. Кто приносит? Дерево выросшее. Поэтому Христос говорит: я дерево зеленеющее, а вы сухие. А сегодня у нас семена появились, и Бог хочет, чтобы мы были деревьями, имя которому Слово, которое приносит Слово. Через пророка Моисея Ты вывел Израиля, через Пророка хранил и двум коленам даже дал землю бетонную. Остальные Иисус Навин дал. Понятно? Вы сегодня сыны пророческие. Сегодня Бог и Слово в Устахват Вы все имеете в знаниях в Слове. Но нужно выйти из лодки. Этот год мы будем тренироваться, выходить из лодки. А чтобы выйти из лодки, нужно картину держать. Кто ты? Библия – это зеркало. И Библия говорит, что Слово более это зеркало. Посмотрел, кто я? Лев. Итак, Дух Веры. Простите, питайте словами веры, Тимофей говорит. Не интернетом, проповеди слушайте, Библию читайте. вот Бог говорит, вот Библия, так, это слово, а я стою. Вот как только ты Библию начинаешь читать и что-то принимаешь, я через слово, это дверь, как вот из земли идут тебе помидоры, так через эту Библию идет все, что о этом написано. Я жду тебя возле Библии, я жду тебя возле Библии. Где Бог ждет нас? Возле Библии, чтобы питаться словами веры. И вот что ты берешь оттуда, вот, вот мы берем семья, так, семья. И что через землю, через это семья, раз, и помидорчики у нее приходят. А через это семья, раз, бананчики приходят, так? Ну так или нет? Извини, не видишь. А бананы, то где они? Это в земле. А помидоры? В земле. А что дает? Семья становится дверью. Это, а вот, где мои исцеление? Здесь. Где мои э, это, денежки? Здесь. А где мы это Здесь. А как же оно пришло? Я беру это семя, и через это семя, Господи, да будет мне по слову. А Бог, как, как там Бог стоит, висеющий поливающий ничто, а Бог, возвращающий, стоит за каждым семенем, чтобы дать нам то. Это же наша школа, земля. Так и Он за каждым стихом, я говорю, я бодрюсь над Своим словом. Что ты выше время? Вижу, то-то -то правильно видишь. Я бодрюсь над Своим Словом, чтобы то, что в свое время исполнилось. Аминь. Давайте встанем на ноги. Итак, Дух, я верил, поэтому говорил как верующий. А я Саул не верил, поэтому трусился в кустах, как неверующий. Вы кто? Аминь. Халлелуйя. Отчем. Помоги нам взять этот барьер, что с великой радостью жить и принимать на этой земле великие искушения, всякие искушения, которые мы подаем, потому что мы не только сами должны решать свои проблемы, а и другим мы для этого призваны, мы для этого призваны первенцы, аминь, мы призваны первенцы, чтобы стать на ноги, чтобы стать деревьями, приносящими плод, аминь, чтобы слово, которое мы приняли Христа, оно стало не семенем, а плотью, аминь, чтобы вырасти до полного возраста Христова и начали выходить из лодки. И начали выходить, как Давид, в походы. И начали сражаться с ленью медведев. И это, львом, страхом побеждали страх. И побеждали все. И начали царствовать. Аминь. И я вселяю этот дух веры через это слово. Примите этот дух веры, аминь. Дух веры, аминь. Аминь. Не видите себя по плоти. Мы умерли, аминь. И будем духом веры за все благодаря. На что бы не посмотрели, это для славы Божьей это слепота. Это проказа для славы Божией его. Аминь. Это уничтожение Иосифа для высоты. Аминь. На все смотреть Духом веры. Я семя благословенное. Христос во мне. Я голова не хвост. Не будет надо мной царствовать. Это для славы, это для тренировки, это благословение. И я сейчас высвобождаю мир великий. Ваш Христос, мир, владыка, да владычествует мир. Да будет надзирателем правда. Аминь. Примите царство, что такое праведность. Одежда. Не ходите голые. Если вы хотите, я виновна, я не чуть-чуть, ну я чуть-чуть не такая, это полбока открыто. Вы праведны, вы семьи, вы творение Божие. Не слушайте дьявола, вы творение Божие. А то, что совершили, вы искуплены кровью. Если вы виновны, вы, вы жертву пренебрегаете. Вы гордые люди. Непокорны, покоритесь вере, ходите в праведности, и пусть стреляет а вам все равно. Спокойно смотрите в мире. И пред престолом благодати, в белых одеждах, кушайте за столом, питайтесь, растите. И мире благодать, и дух веры пусть действует во имя Иисуса. Аминь.